Ваше Святейшество, позвольте мне передать вам возвращенную в Россию одну из наших духовных святынь, икону Владимирской Божьей Матери. Мы знаем, что в двадцатые, е 30 -е годы прошлого века, да и позднее, многие ценности были вывезены за границу. К сожалению, многие из них безвозвратно утрачены. Но мы будем настойчиво по крупицам собирать все, что еще можно спасти и вернуть в Россию. Мы будем и дальше помогать русской православной церкви восстанавливать храмы, церкви и монастыри. Будем помогать всем нашим конфессиям в их служении российскому многонациональному народу. Я знаю, Ваше Святейшество, как много Вы делаете для поддержания в нашей стране межконфессионального мира и спокойствия. Благодарю Вас. И от всей души поздравляю Вас с праздником. Христос Воскресе. Ваше Превосходительство. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, руководитель правительства, глава президентской администрации, мэр Москвы, полномочный представитель в Центральном округе, председатель общественных организаций. Я сердечно поздравляю вас. С праздником Светлого Христового Воскресения. И вы на встрече, которую я имел с вами в понедельник, в моем лице вы поздравили всех православных людей России с праздником Светлого Христового Воскресения. Я сегодня хочу от лица всей полноты Русской Православной Церкви поблагодарить вас за этот дивный, намоленный образ, перед, которыми, перед которым веками молились наши предки, Возлагая в свою надежду, веру в предстательство Пречистой Богоматери. И то, что в эти годы продолжается собирание тех камней, которые были бездумно разбросаны в прошлом, в этом мы видим исполнение слов древнего пророка, который говорит «время разрушать и время созидать, время разбрасывать камни и время собирать камни». Вот этот величественный храм, храм Христа Спасителя, воссоздан. Внебывало короткие сроки. Может быть, некоторыми он воспринимается как храм, который в точности соответствует храму, который был разрушен в 1931 году. Может быть, его стены еще не успели. Дать молитву православных верующих, но возвращение в Него намоленных святынь восполняет и дает возможность людям притягать к святыням, перед которыми молились наши предки. Мы помним, когда, были перед... когда была передана вами Смоленская икона Божьей Матери из Устюжны. Совсем недавно была передана икона Воскресения Христова, также похищенная в Устюжнах из музея распиленная варварски на три части и вывезенная за границу. И сегодня как бы венчает эту череду возвращений святынь образ Владимирской Богоматери, который будет одной из главных святынь, храма Христа Спасителя, перед которыми люди Божии будут молиться и как наши предки получать поддержку, утешение и помощь на своем жизненном пути. Я от души желаю вам, дорогой Владимир Владимирович, вашим сподвижникам, помощи Божьей в том служении Отечеству, которое вы осуществляете, в том служении народу земли нашей, которую вы совершаете. И мы молимся, чтобы Господь Благословил труды ваши Благословенными успехами И чтобы радость пасхальная Которую мы сегодня вместе с вами переживаем Помогало бы вам нести нелегкое служение Служение России, служение ее народу Христос воскресе! И примите как символ жизни пасхальное яйцо с изображением воскресшего Господа Спасителя.